Довольно большой перечень взаимных интересов. Это касается и производства. Как известно, речь идет о производстве или поставке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 промышленных товаров в Россию на 30%. Данные поставки впервые превзошли импорт российских товаров в Иран. Построение инфраструктурного такого проекта маршрут Дагестан, Азербайджан, Иран, вот, который э, должен стать связующим э, звеном, связующим артерией, которая позволит ну, скажем так, перемещать потоки продукции, товаров из России, страны Востока и наоборот. Вот, и вот, говоря об этом проекте, президент Путин сказал, что этот проект можно сравнить даже с шведским каналом. Это такая своеобразная стратегическая артерия.